Интересно. Классник адвокат. <лёплес> <плес> вот уже <плес> подбор. Надеюсь, Санта со Са, Санта <плес> подарит мне к мегатеремон. там. <плес> <плес> Нахуй! Что ты делаешь? Удачи тебе! Эй, даруто! Какой-то слабенький напору в попада. Ну тогда иди на пожарную станцию, чтобы тебя там избросить. Бедлик Петры! На что ты хубе кто-нибудь что-нибудь дошл? Лол! Лол! Ложка! Тут уже лодки, приятель! Но мы же знаем, что медведь уруги пецуруги! ЗАЗ! Добрый день, детектив. Папа Вовремя Вывременный вы. Вов, ты же пришел сюда, верно? Я не знаю. Эй! -э -э -э! А, мам! Уходим? Я ха-ха! Ихари сказал, что сторожа можно тут найти. И! Открывай, сука! Ручонки убрали быстро! Вы хоть знаете, сколько прибыток стоит в наше время? Сейчас я вам расскажу, потому что. Потом все равно расстреляют. Чего тебе? У вас отличная фотокарта. Сама Я села Рада познакомиться. Итак. Меня интересует. Интересует Это что такое? Йоу. Блядь, момент Именно, именно Поэтому я взяла эту фотографию и Достаточно, закрой уже свою хлеборезку Мою что?! Система поиска активирована Найден Что вы делаете? Нет, что ты тут делаешь? Ты должен быть в ссу Давайте оба. <как> а, точно. А оба. Кстати, господин... Называй меня Отец. Пиздец. Пиздец. Отец! Это еще кто такой? Это я! Короче, тем такая. Показание этого человека глупость! Ты? Глупость! Ты вообще че да? Ну, это нет, они уже! А что со мной все так грубо разговаривают? Хорошо, да. вы абсолютно уверены, что слышали. Да, такой громкий бит в моих наушниках я слушал много! Но... Всего! И Мицурухи Рейчи. Мицухи! Все, я устал. Ты вроде как говорил, что видел, кстати. Обстоятельства...